Всем привет! Сегодня мы будем создавать необычную штуку. Я думаю, многим из вас надоело привозить из путешествий магнит. Так или иначе, мы все равно привозим Китай. И качество уже не то, и да и выглядит, и да и вешать уже, собственно, некуда. Поэтому с недавних пор мы решили привозить э, с путешествий песок с пляжа. Вот. Это песок с Кипра. А теперь расскажу вам небольшую историю, как мы этот песок добывали. Кто был на Кипре, знает, что там песок больше похож на сырой цемент. Недолго думая, мы заказали экскурсию, в которой был включен заезд в бухту, где, собственно, есть небольшой клочочек белого песка. Все было запланировано. Мы взяли пакетик с собой, прыгнули с катера, доплыли до берега, остырили песок и приплыли обратно. Сушили мы это ну, все дело на балконе, но как ни странно, нам ничего никто не сказал по этому поводу. Поэтому вот такой вот нечисто белый с примесью, но другого там не бывает. Так, вернемся к нашей поделке. У меня есть вот такая вот банка, но это на самом деле не банка, это ловец для пчел, потому что здесь вот есть такая дырочка, они туда залетают и остаются. Как-то правда назвали эту банку "свободная пчела" не очень в кассу ну да ладно мне нравится дизайн и их много, можно сделать много потом повесить единственная проблема это вот эта дырка здесь соответственно мне ее нужно заделать что я буду использовать у меня есть такая палка сейчас сделаем из нее пробку посажу я это все на эпоксидный клей так как можно было просто притереть но если вдруг нечаянно выскочит или заденет, и все это высыпется, будет очень неприятно. Ну вот, собственно, и все. Я думаю, можно начинать. все следующий песок привезенный будет следующим слоем можно на обратной стороне взять маркер который пишет по дискам нестираемый и написать Кипр 2016 и так далее кому понравилось ставьте лайки буду снимать что-нибудь еще